Всем привет! Вы на канале It's GameX. Сегодня я вам покажу, как вернуться к прежнему интерфейсу YouTube. Творческая студия к нему не подносится. Творческую студию мы делали в тот раз. Сегодня я вам покажу, как вернуть старое оформление самого YouTube. Для того, чтобы а, поставить старую тему ютуба нам нужно скачать расширение на браузер либо Mozilla либо Chrome либо Яндекс браузер, либо Opera или вот например браузер Microsoft В поисковой строке мы вбиваем вот это вот название это название расширения переходим по ссылочке и вот оно Неважно, если даже будет написано Chrome, а вы в другом браузере, все равно скачайте, оно становится именно вот на этот браузер и нажимаем на кнопку скачать, получить. В моем случае я все-таки перехожу. Итак, ищу этот браузер, мне сейчас его покажут в магазине Microsoft Store. То есть вы заходите на версию Chrome и вас переносит сразу же в магазин Chrome. То же самое будет с Оперой и другими браузерами. Я нажимаю Получить и начинается само скачивание. Итак, все. Продукт установлен. Нажимаем на кнопку Запустить. И вот тут, а вот в этом окошечке, мы нажимаем кнопку включить. Вот, вот этот вот значок теперь у нас отображается. Итак, давайте попробуем перейти на YouTube. Но в чем проблема? Все еще YouTube не перешел на старую версию. Сейчас я вам покажу, что надо сделать. Итак, смотрите, в нашем расширении должны быть скрипты. Если их не будет, то э, а, наше расширение не будет работать. Поэтому и наш YouTube запустился в новой версии, потому что нету скриптов. Сейчас я вам покажу, как скачать скрипт. Итак, э, опять же, поиск, и на строке пишем Скачать. И вставляем вот это вот. Кстати, ссылочка на само приложение и на скрипт будет в описании. Дальше мы переходим вот на эту страницу. И нажимаем установить этот скрипт. Установить. Скрипт установлен. Переходим на YouTube. YouTube. Обновляем страницу. И вот он наш интерфейс. Старого Ютуба, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был я Дима на канале Димикс. Всем пока. Плыш, пацан, или может не пацан, подпишись, не ленись на канал. Лайк поставь, если что, он выглядит, будто палец, который направлен вверх. Будь стоп, подписался.